так приветствую друзья на связи артем мазур сегодня такой необычной локации записываю видео и в этом видео я хотел бы вам рассказать о наверное самых интересных способов каким образом можно делать быстрые продажи через facebook instagram а также быстро привлекать клиентов на самом деле сейчас один из самых топовых способов в условиях такой вот конкуренции потому что сейчас ну не знаю кому только не лень запускают объявления запускают какие-то а, свои промо акции в instagram и возможно в вашей ниша уже есть какая-то большая конкуренция и сейчас самый самый такой интересный способ, это личная коммуникация, это переписка, это мессенджер, это сообщение. Я думаю, что вы уже видели сто раз такие объявления, где вам просто нужно сначала перед тем, как узнать что-то о предложении, вам нужно там нажать на кнопку «Да» или написать сообщение, или там, не знаю, в чат-боте, что как-то прореагировать, да, чтобы как-то прокоммуницировать с, ну, с предложением, которое вам предлагают. Вот. И на самом деле это очень интересный способ, потому что сейчас мало кто его использует. И Facebook инстаграм развивает свои эти функции для того чтобы вы могли их использовать и коммуницировать со своим потенциальным покупателями вот допустим разберем первый способ да это instagram директ возможно вы раньше просто запускали рекламу на а, свою страницу в Инстаграм и в этом случае гнали трафик, но не факт, что люди вам что-то писали. Возможно, и подписывались, возможно, и покупали, возможно, у вас спрашивали оценники. Но люди, допустим, не, не, не большая часть из них была потенциальными вашими покупателями. Что сейчас? Сейчас появилась, допустим, функция, когда вы можете настроить рекламу, чтобы показывать тем людям в Инстаграм, которые с большей вероятностью напишут вам в директ. Окей, okay, прикольно. Как это сделать? Если вы уже запускали рекламу Facebook или Instagram, если еще не запускали то и не знаете, как это делать, то можете ниже под этим видео, оставлю ссылочку, пройти бесплатный четырехдневный тренинг и научиться запускать рекламу. Вот. А если же вы уже запускали, уже умеете запускать рекламу, то, возможно, увидели, что в Facebook есть такая цель, называется «сообщение». Цель сообщения отвечает за то, чтобы охватить как можно большее количество людей, которые с большей вероятностью напишут вам сообщение, да, что, с вашего объявления. Поэтому мы заходим в цель сообщения, мы выбираем, допустим, Instagram директ, и в этом случае мы спокойно сможем запускать рекламу уже, что, чтобы показывать людям, и они сразу же переходят к вам в переписку в Директ. Вот представьте, да, вот такой вот тип, тип коммуникации. Недавно функция появилась в 2020 году, в январе. Вот, второй тип рекламы Окей, okay. если, допустим, вам Инстаграм не подходит Второй тип рекламы это WhatsApp Messenger. То есть то же самое Та же самая цель сообщения Точно так же мы спокойно сможем э, записывать наши видеообъявления, Анимационные объявления Мы можем картинки просто выкладывать, писать текст И внизу будет кнопочка Это написать нам сообщение WhatsApp И дальше с нами будет происходить коммуникация Это очень круто подходит, на самом деле, не только для э, каких-то ну не знаю таких быстрых продаж и это подход для продаж когда делаете большие чеки да допустим там какой-то дорогой прайс где нужно человеку объяснить рассказать показать а, также ну многие сейчас продают как раз через WhatsApp и как раз эта функция ну будет для вас полезна если вы как раз ей будете пользоваться протестируйте в своем бизнесе в своем проекте и третий тип Рекламы, которую можете запустить, тоже через сообщения, тоже через мессенджеры. Возможно, прикрутите потом в дальнейшем чат-бот. Это реклама э, в Facebook Messenger. Конечно, она подходит не всем, потому что э, Facebook Messenger больше, по большей части используется, ну, в. Э, Европе, в Америке, в англоязычных странах, там, в СНГ, в России больше используется контакт, больше используется инстаграм, поэтому не сильно подойдет. Но все-таки, если же вы работаете на тот сегмент аудитории, то вы также можете запустить рекламу через Facebook Messenger, чтобы получать сообщения в переписку, чтобы коммуницировать с этими людьми. Самый главный принцип, самая главная функция вот этого всего – это то, что вы в дальнейшем можете с этими людьми коммуницировать. Вот что, не просто, что люди пришли к вам на сайт, ушли, подписались, не подписались, а с этими людьми всегда можете коммуницировать. И это на самом деле очень круто, потому что если даже сейчас этому человеку, э, ну от вас, возможно, просто нужна была информация, то в дальнейшем, возможно, он будет заинтересован. Вы с ним в дальнейшем можете прокоммуницировать. Это на самом деле основная функция вот рекламы в сообщениях, что э, не просто какой-то у вас сохранится база ретаргетинга, да, или не просто у вас были какие-то переходы, а это живые люди, с которыми в дальнейшем можно прокоммуницировать. И это одна из... Э, функций как, э, рекламы, где вы сможете делать до продажи уже существующей базе клиентов. Вот. Надеюсь, это видео было вам полезно, вот расскажу три такие способы. Это самый, такой, самый интересный способ коммуникации сейчас, э, вид рекламы. Особенно протестируйте -э, сообщения Instagram Direct. Э, скорее всего, они у вас сработают очень хорошо, потому что сейчас еще мало кто это использует. Ну и на этом, я думаю, буду видео заканчивать. Если вы хотите разобраться в рекламе, еще не умеете настраивать рекламу, то ниже оставлю ссылочку на Четырехдневный онлайн-тренинг. Заходите, проходите, разбирайтесь с рекламой и запускайте прибыльные рекламные кампании. С вами был Артем Мазур. Желаю великолепного дня. До скорого.